Добрый день, дорогие партнеры проекта Энергия роста. Если вдруг случилось так, что страничку, которая была зарегистрирована у вас на виртуальный номер, заблокировали или заморозили, и у вас просят снова ввести код из Смс, то это можно сделать также через сервис онлайн Steam, то есть там, где вы получали виртуальный номер. Я вам сейчас покажу, как это сделать. Вот у меня одну страничку заморозили, и сейчас мне нужно данный номер, на данный номер получить виртуальную смс. -ку. То есть здесь я пока ничего не нажимаю, я не нажимаю получить код. Сначала я захожу на сервис онлайн сим во вкладку Повтор смс. Здесь нажимаю ВКонтакте, так как я сейчас буду разблокировать страничку ВКонтакте. И среди всех своих номеров, которые я брала, я ищу тот номер, который мне нужен. То есть я его нашла. Вот он у меня здесь был. Вот он. Вот этот номер я сейчас буду разблокировать. И нажимаю вот на этот квадратик. Разблокировка будет стоить 8 рублей. Я уже нажала сюда. сейчас второй раз нажимать не буду. Вот мне выдали этот номер. Да? Здесь пишут номер «Готов принимать смс». И только после этого я захожу на ту страничку, где мне просят ввести код и нажимаю «Получить код». Дальше опять возвращаюсь на сервис онлайн-сим и жду, когда здесь появится ну, такая виртуальная смс да, так сказать. Можно обновлять вручную. Так-то сайт сам периодически обновляется. И вот, смотрите, у нас уже смс-ка пришла. 29 441. Вводим Сюда придумываем новый пароль. И сохраняем. То есть теперь нам нужно зайти уже с новым паролем, который мы сейчас обновили на свою страничку. Так, номер сейчас скопируем. Все, страничка разблокирована. То есть вот таким вот образом это делается. Ну все, удачи в рекрутинге. Пока-пока.